Всем снова привет, с вами Валентин и наши очередные обзоры о спортивных товарах. Сегодня мы рассмотрим спортивную сумку от фирмы Adidas. Данная сумка хорошо подойдет для любых видов единоборств, так как она достаточно вместительная, габаритная и сюда можно сложить любую экипировку. Начиная от э, видов единоборств дзюдо, туда поместится кимоно, спортивные вещи, полотенца. Сменная обувь, также и тайский бокс, и защита голеностопа, так как, еще раз повторюсь, она достаточно вместительная. Давайте сначала померим размеры данной сумки. Будем мерить по дну. Значит, длина нашей сумки от края до края это от шва до шва 66 сантиметров. Ширина сумки ну, скажем примерно 30 и глубина данной сумки 32 сантиметра. То есть эта сумка достаточно вместительная, поэтому сюда поместится любая экипировка. Итак, что мы видим на Начнем с дна. Наконец-то фирма Adidas начала делать сумки, у которых дно прорезиненное. То есть она не будет стираться. Есть специальные такие вот ножки в виде логотипов Adidas. Они сделаны из пластмасы. А само дно оно прорезиненное и оно мягкое. То есть эту сумку можно сложить не бояться, что она сломается, то есть жесткого дна здесь нету. Далее смотрим на внешней стороне сумки есть отделение на молнии, которое почти на делится на всю длину сумки. То есть кармашек, куда можно бросить какой-то кошелек, какие-то документы и небольшие вещи. Далее боковой боковое отделение туда тоже можно сложить какие то вещи полотенце шампунь и тому подобное чтобы там, принять душ после тренировки другое боковое отделение что хочу обратить внимание здесь имеется такая сеточка которая способствует более вентилировать это отделение больше доступа воздуха соответственно скорее всего это для отделение для обуви после тренировки или для мокрой одежды и что мы видим? Открываем мы это отделение, что мы видим внутри здесь есть вот такой вот специальный карман то есть это отделение углубляется туда внутрь и сюда действительно можно положить либо обувь, либо какие-то мокрые вещи, которые у которых не будет неприятного запаха если они закрыты и как бы преют а они хорошо будут вентилироваться из-за вот этой вот сеточки и хорошего доступа воздуха туда внутрь этой сумки ну и теперь самое главное отделение это основное отделение сейчас мы проверим что это за отделение Это вот такое вот большое, огромное отделение для ваших спортивных вещей и экипировки. Я вас уверяю, что оно достаточно большое. Здесь имеется еще один карман, куда можно что-то сложить. Оно достаточно большое, чтобы вместились сюда и защита голени и стопы, и боксерские перчатки, и тренировочные лапы, ну и тому подобное. Материал данной сумки, она сделана из искусственных материалов, из такой ткани, как и сделана сумка, сумка рюкзак, бокс или дзюдо, полностью идентична ткань. По поводу фурнитуры, что хочется сказать. Ручки данной сумки, кстати, обратите внимание, что ручки данной сумки я изнутри специально осматривал они не проходят по всей сумке, а просто пришиты изнутри. То есть, например, вот мы видим, заходит шлейка сюда, и здесь сразу же видно, вот я вам показываю, что сразу же видно, как она здесь вот пришита. То есть, о чем это говорит? Так же самое вот эти шлейки, которые проходят ручки, когда вы держите сумку, они не прошиты вдоль сумки через дно, как бывает у некоторых сумок, а просто изнутри вот они пришиты, прострочены. Это говорит о том, что данную сумку нельзя ни в коем случае категорически использовать там для переноски какой-то там картошки, так сказать, нагрузили полную сумку картошки села и повезли. Нет, ни в коем случае этого делать нельзя, потому что эти ручки такой нагрузки не выдержат. Так как экипировка имеет небольшой вес, то есть те же перчатки, тоже кимоно, все это спокойно выдержит, ничего не порвется. Но если же вы будете нагружать, там, если вы положите гантелю, будете носить там или что-то еще очень тяжелое, то, скорее всего, эти ручки не выдержат. Это, конечно, небольшой минус. Фурнитура идет пластиковая, все крепления из пластика. Кстати, что хочу заметить, данная шлейка на плечо, она не отстебывается, она пришита жестко. Замки на первый взгляд сделаны надежно. Спокойно растебываются, застебываются. Имеются такие вот логотипы на замочках фирме Adidas. На первый взгляд кажется качественным. Ну, посмотрим, как она будет, покажет себя в эксплуатации. На этом наш видеообзор закончен. С вами был Валентин. И это видео специально для интернет-магазина Maximum Sport и BMC Sport. Заходите к нам на страничку. Ставьте свои лайки, если вам понравилось. Если нет, то прошу прощения. Как смог, так рассказал, так и показал. Всего доброго. Пока.